Дерево, как бы мощные и крепкие не были его корни, можно выкорчивать за какой-нибудь час, но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить. Время и случаи ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого. Никто не знает, что такое время, течет оно или летит и нам лишь остается только верить о нем, что говорят нам на словах. А где граничит будущее с прошлым? Ведь настоящим где-то только где. Ответ на это не бывает точным и не укладывается в голове. Остановить бы время на немного, или вернуть былые времена, чтоб отнестись к себе серьезно, строго, Не совершать ошибок никогда. Как ощутить секунды и минуты, Ведь их потрогать нам не суждено. Тревожит разум мысленные смуты, Увидеть время как и что оно. За веком век наука развивалась, Но не способна она дать ответ, И потому одно лишь нам осталось, Как размышлять о том, чего и нет. Время – самый честный критик. Необходимо нечто большее, чем талант, чтобы понять настоящее, нечто большее, чем гений, чтобы предвидеть будущее, а между тем, так легко объяснить минувшее. В 20 лет над человеком властвует желание, в 30 лет – разум, в 40 лет – рассудок. Остановись в мгновение, ты прекрасна.